Привет всем! С вами сегодня снова Екатерина Клопенко. И сегодня мы будем с вами разбирать такое небольшое видео, как научиться разговаривать хорошо на камеру. Для чего нам это нужно? Ну, не секрет ни для кого, что YouTube является мощнейшим инструментом для продвижения вашего бизнеса. А для того, чтобы вы что-то могли показывать да, на своем канале YouTube, вам необходимо ваши собственные видео, которые будут вас двигать и двигать ваш бизнес. Итак, давайте разберем, вернее, я вам дам несколько советов, как научиться разговаривать новичку на видео, и чтобы это было достаточно качественно и без всякого монтажа. Ну, во-первых самое главное, конечно, надо разговаривать на камеру. Включаете телефон, включаете камеру и начинаете разговаривать, пытаетесь рассказать какую-то ситуацию. Возможно, у вас будет заикание, вы будете тормозить, у вас будет в голове там что-то мешаться. Все это возможно исправить, есть множество программ, сделаете монтаж, обрежете, подклеите и, в общем-то, что-то у вас там получится. Но, конечно, всегда хочется, чтобы ваше видео было от начала и до конца полностью записано, без всяких вырезок. Для этого нам нужно учиться с вами разговаривать, чтобы в какой-то момент, где у вас произошел стопор, да, вы смогли выкрутиться, что-то каким-то каким образом обыграть. Итак, я хочу дать вам два совета. Два совета, которые в дальнейшем дадут вам возможность более свободно чувствовать себя перед камерой. Итак, первый совет – это сочинение. Не то сочинение, которое пишут под ручку, да, сочиняя на листке бумаги. Нет. Сочинение – импровизация любой ситуации. Например. Причем проговаривание ее вслух. Вот, например, да, вы решили приготовить ужин. Не делайте его просто, берете и готовите ужин, а начните разговаривать, начните рассказывать о том, что вы делаете. Представьте, что вы находитесь на каком-то телешоу, да большом как будто бы вас снимает камера, и вот вы как раз тот человек, ведущий да, этого телешоу, и вы рассказываете о том, что нужно приготовить. При этом я вам обязательно советую, начните прямо с самого начала. То есть, здравствуйте, меня зовут Екатерина Клопенко, и сегодня мы будем с вами готовить замечательный борщ. Куда у нас наши продукты, которые нам необходимы для нашего борща, это то-то, то-то, то-то, мы будем делать так-то. В общем, вот все в таком плане. Если вы начнете обговаривать ситуацию да, или рассказывать ситуацию вслух, вы начнете, во-первых, вы делаете одно дело, да, при этом вы еще пытаетесь это дело комментировать. То есть вы делаете два дела сразу. Вы заставляете свой мозг напрягаться, то есть у вас начинает ваш мозг просыпаться на самом деле, да, и э, поднимать всю ту информацию, которая там очень-очень много за то вот время, да, которое вы уже вот прожили, то есть она у вас откладывается глубоко-глубоко в голове. Поэтому любую ситуацию, э, если у вас есть возможность поговорить громко, да, если вас, вас никто не отвлекает, вам никто не мешает, делайте это вслух, убирайтесь. Пожалуйста, затеяли уборку, пожалуйста. Супер! Сегодня будет у нас уборка. Я беру свое любимое красное ведро, потому что я люблю красный цвет. И вот в таком плане. То есть говорите, обсуждайте, и тогда ваш мозг проснется и будет давать вам идеи вашей речи. Это первое. И второе это было сочинение, импровизация, да, и второе это пересказ когда вы не придумываете сами, да, что вы будете говорить, а когда вы должны пересказать то, что написано на бумаге. Это очень хорошо будет развивать вашу память, это будет пополнять ваш запас, словарный запас, ну и, естественно, опять же будут просыпаться ваши клетки головного мозга, которые спали, которых вообще вы давно не напрягали их, и вы сами заметите, как у вас будет прогресс. Постоянно делая вот такие два основных упражнения, это сочинение, импровизация, разговор, слух, да, и э, пересказ именно вслух даст вам возможность чувствовать себя достаточно комфортно перед любой камерой. Итак, если вам были полезны мои советы сегодня, да, очень прошу, пожалуйста, ставьте лайк, очень прошу, не забывайте меня и подписывайтесь на мой канал, буду очень вам благодарна. Плюс ко всему, возле подписки канала есть такой звоночек, дзин -дзин -дзин. это говорит о том, что если вы на него нажмете, вы будете получать уведомления о том, что я создала или выпустила новое видео, очень прошу. Нажмите на этот звоночек, для вас это будет ну, вообще ни о чем, то есть никаким образом вам что звонить не будет, мешать не будет, для моего канала это будет большой плюс. Ну и конечно же я хочу позвать вас в свою команду, в бизнес-команду, в интернет-бизнес, бизнес BOC. Бизнес буду учить вас в своей команде, как раскрепощаться, как строить бизнес по-новому, как продвигать себя на YouTube. И э, а вообще, как можно заработать большие деньги. Что ж, до новых встреч. Всем пока-пока.